Видели, видели это, это интервью с Шоком, где он, а, там, что это, вписка, да, и, а, где он там, и, типа, я был молодой Пабло бар в тюрьме, там, отписывал двух мусоров, одному въебал, а другому с ноги, потом, э, бачу героином в тюрьме. Бля, честно, сидел, смотрел и... И такое удовольствие Ну, так меня он развлек Вот серьезно, я бы, ну, продолжение Посмотрел, он так заливает Конечно Что, не видели ли тут там, короче, завтра Трек новый А, я дропну Пиздец, грязь, короче Но он называется, походу я дропну Паранойю а, паранойя пиздец. А, короче, кому давал, слушайте своих, больше нравится альбом. Это говорят самый охуенный трек. Причем девчонкам тоже давал некоторым слушать. Ну, не такой вкус, правда. Мало русский рэп они слушают тоже. Они говорят, лучший трек с альбома. Хотя там вообще ничего женского. Говорит, охуенно звучит, короче. Или, думаю, будем дропнуть на прицеле полностью. На прицеле второй куплет, пиздец, разрывной. Пускай я просто дропнул, короче, паранойя завтра, а на прицеле прям перед концертом, который будет свобода. А на концерт можно прийти, весь альбом, кстати, послушать впервые. Альбом называется «Мастер для питания». Кстати, наверное, с этого, в пятницу выложу еще обложку, Грязь, нахуй. Не, брат, ну, брату обложку сделать, на завтра с утра, блядь. Всего сколько треков, братан? Ну, так получается, что вообще 9-10 было. Но так как я еще альбом не выложил, а, ну, я выкладывал вам треки с него, понимаешь? Уже, блядь, половину выложил. Ну, короче, выложу во вторник, в пятницу уже будет половина. Я постараюсь к выпуску дополнить новыми треками. Там еще, может, недельку придется подождать. Но я обещаю, что это ваши ожидания стоит того, как бы. Ну вот, это все. Я не хочу как бы сразу раскрывать как бы с бля. карты, блядь, те козыри и как бы типа того. Бля, братан, вот хуй узнает, знаешь, я этот съездил, отдохнул летом. Знаешь, надо было просто мозги прочистить, блядь. Я приехал, и просто писал эту хуйню просто, блядь, наверное, месяц, за месяц, за два. Хотя обычно очень долго пишу. И это, наверное, лучшее, что я делал, я. Ну, короче, ты завтра услышишь сам этот паранойя трек, братан. Это что-то вроде истории Тейлинга, которого я не люблю, кстати. Но у меня это, судя по всему, неплохо получается, как бы. Слушай, пиздец. А, Батлицы там не Бля, на самом деле, короче, вот а, насчет битвы столиц. А, а мы с Дуней разговариваем, он же там все в теме, эту тему. И как бы мы с ним пойдем на презентацию фильма, Диме Суворова, Суворова, как я понял, это тот чувак, который мне первый клип с Гуфом снял, ну, не первый, сам такой нормальный, больный, он, кстати, DVD весь снимал, вот. а Пригласил на презентацию в октябрь, мы там с ним встретимся, и как раз ходили обсудить насчет этого. Что он говорит, ты уж там всех забатлил в Питере, как бы. Если у вас есть предложение, с кем мне побатлиться в Питере, как бы. Ну, предлагайте. Я вот хотел с Пьем, много говорят он с ИКБ. Но не то, что я прям хотел. Но этому интересно было. Да и он вроде как бы на уровне такой. Вот. Просто там все разобраны, бля, ну что-нибудь оригинального соперника хочется. Ну но и не сыт, блядь. Джонни Бой сыт, как бы. Ну, пием вроде смелый чувак, как бы. Ну, мне кажется, что. Мне кажется, что если бы ну, я с ним батлил, то получилось бы интересно. Хотя лично, мне кажется, что он немного не тянет. Ну, как бы, твое личное мнение, никакого, вот, да, там, с Ростова или его, короче, ну, прошу прощения, никакого дезинспекта, но в смысле того, что он не с Питера. Мне Парагрин крутой, не хочу с ним, он, мне кажется, мне попадает, а он сейчас в таком этом, да я не могу, как бы, не могу застирать чувака, которому прям восхищаюсь, знаешь, мне кажется, вот за ним новая волна, батл. Как бы, я сразу сказал, Парагрин, бля, лучший в сезоне. И все, манакисты, че, блядь? Ну, а сейчас как бы... Кто оказался прав? Ну, вот кого надо был ментором брать, да? Да, Рязань, привет, братан. Приезжай, он 1 числа, короче, на концерт. Официально, официально заявляешь, что если ты приедешь, короче, на концерт и покажешь паспорт, что ты из Рязани, ты пройдешь бесплатно. Бля, дороги охуенно, братан. Фу, знаешь, там вот осенью, там болячка. Всякие начинаются вылезать там всякие эти. Я тебе скажу, братан, у меня в прошлом году еще там что-то желудок, в этом году все, охуенно съездил, отдохнул, пишет грушу, братан, вкуриваю медицинское дерьмо, блядь, что чисто себя охуительно. Значит, медицинскую я пошутил, или что? Как бы брат, ну, стараюсь нормально питаться, не хочу сраный Макдональдс больше, блядь, бургеры, лучше сам себе нахуй пожари, знаешь. Короче, при Короче, прикиньте этот. А... Я хуею. Мне сраный Инстаграм остановили из-за музона, которым я тут играл. Типа авторские права или что-то такое. Блядь. Охуй, блядь. Сра... Сраный Дэйв Брюбик, блядь остановил мой короче это мое прямое включение блять потому что играл му... я сидел слушал музом представить какой сычара блять белый хуй плён, блядь, нахуй дали тебя сразу из списка блять Бля, я конечно, может давно не выходил в прямой эфир но блять за музом еще не останавливали прямой эфир никогда блядь. теперь не знаю чем ее включить то блять вот блять кое на никто не обрабал блять ну ч там блять Че, ч слушать то <говорит> <говорит> короче пара это завтра будет на прицеле вам поставить блять А, Мой ну, интруха, блядь. При том, белый, блядь, сухие, блядь, вирусы, блядь. Эст... <смех> Моя среда питания, твою жизнь превратят выживание. Моя среда питания, твою жизнь превратят выживание. Моя среда питание. Твои уши превратят в мыши, плане, и ты Моя среда, беда. Все, что ли, тронут, и да, я стоим в ситоны, деньги дед голова на хвосте, как у президента. Знаешь, Бронер, если честно, у нас всех это ежедневно нежелательно ради выгоды. Я провожу семью своих родных. Шудо, давали выберем выход их, а, а слышит выход без выхода. Можно вам сейчас сказать нам, что? Ты выбрал всех на уши, вашего, вашего, не примена себя так пой, акуба чего сейчас начнется, испыли ходом, Все что Бога, покрывает холодным Байк, да брат. наркотики, Ну и, короче, вот так, пока. Ебой. все, пока не буду больше полить. конечно, тут надо, блять с альбомом тут вопросы опять там, мешание 43 сводит да, если фигня там вот, народ пишет да, я, конечно, подскакали на конце брать будут ждать и как бы если вы в Москве 1 числа G Club, там будет полный альбом, там будет старый альбом, но прошлый, короче. Ебать, нахуй, будет, блядь. Как бы, ну, новый альбом, ну, так сказать, там для девочек треков нет. Вот. Но в связи с тем, что как бы я добавлю трек, наверное, один добавлю. Но как бы нет, это не веселый. Понимаю, он прям реальное дерьмо Вот Я бы, ну, ну, девчонкам все равно понравится Обещай, альбом охуительный Охуительный Я сам прям в восторге, блять, Такого реального дерьма давно не зачитывал А на баллах Вим, Эдгдуни Как он там, это, короче Пиздец, бра Не говори а, Олег, Олег, ну, Олег, короче, я жду Олега, брат. Исполнишь не, брат, ничего исполнять не буду, все в мясо, блядь. Ты думаешь про хашки бля, я думаю, короче, ну, ну, как говорится, блядь, я, я ни в коем случае не оправдываю это, я Считаю, это, конечно, беспредел полный, но, блядь, че сказать, что если ты играешь с огнем, блядь, можно обжечься, блядь, а как бы, ну, ну, с нашим государством, хули, блядь, только сейчас люди поняли, что вы не найдете справедливости там, ну, блядь, хуй знает, как бы я ничего против не хочу сказать, как бы там, да, это... Я вообще не хочу, да, в эту политику влезать, нахуй, да, ну, нахуй, брат, ну, 12 суток, хуйня, как бы, блядь, чё, ну, отпустят, хуёв, что концерты, как бы, запрещают, вот, я, честно говоря, не смотрел, что там было, но я думаю, Хаски ничего плохого не сделал, и уверен, в его треке ничего плохого нет, они доебались просто до него, такие у нас мудаки живут, чё, блядь, чё ты за Короче, хуй, знаете, я говорю, я стараюсь не лезть в это, блядь, надеюсь, его отпустят, брат, и, как бы, будут, ну, разрешать ему, блядь, выступать, как бы, нормально. Мне кажется, ну, бля, я пытаюсь, как бы, как высказаться, не оскорбляя, ну, противоположную сторону, и это очень сложно сделать, поэтому я лучше, ну, промолчу, короче. А, уже отпустили. Ну вот и об этом я и говорю, как бы, видишь, все, все, все нормально. Брат, как бы. Зато брат, как бы, ну, у него фанатов там стало раз в 10 больше, блядь, мне кажется. Вот, и, ну там, в Америке писали, как бы, блядь. Я бы, ну, кто не сидел в обезьянке? Ну я, блядь, сидел в обезьянке вообще ни за что, блядь. Вообще ни за что. Как бы типа мы ругались матом вообще в общественном месте, ну мелкие были как бы, блять, ничего страшного. О чем альбом? О чем, блять, альбом будет, блять, а новый трек, братан, новый трек Паранойя блять. Название говорит сам, само за себя, короче. Как бы, ну, блять, никто же не идет там, да, вот. Ну, столько несправедливости э, вообще сейчас происходит. И как бы я стараюсь вообще активно ну, поддерживать иногда этот, как там, Вот когда с детьми это случай был, там, ну, много раз не хочу вспоминать эти плохие моменты, вот. Ну, почему-то рэперы не поддерживают такую хуйню, они вот только поддерживают, только когда до них доходит, короче. Но сейчас же я уже просто, у меня сил нет, блядь, я все поддерживал всегда если ты попадешь в гримерку, братан, с тебя стилер. Нет, что, не берите ни в коем случае никакого палева туда, горячие там. Если что-то хотите делать там, воздержитесь или там сделайте там до, я не знаю. А что, ты можешь сказать, что ты игноришь? А что ты хочешь-то, брат? хочет, брат. Короче, мне кажется, какой-то хуйни, блядь. Убитый просто напорол врахаскивает, и ну, все. А. А, битва в но ну, вот я говорю, я вот с не буду встречаться 28 числа, и мы планировали как раз обсудить... У меня, у меня не будет нихуя, братан. Ты знаешь, я, блядь, за здоровый образ жизни. Как бы... и Я, брат, как-то говорится, тише воды, ниже травы там, да? Знаешь, набрать тебе... Нет, не могу, брат. Ты кто вообще? Ну, давай, брат. а мы не сделаем, братец. Что, меня опять нахуй за музыки пытается меня нет музыки о я а был как-то в Якутске брат честно говоря охуенно ну блять а вас так далеко лететь но и учитывая то что я вообще самолет не люблю как бы я вообще тран... виды транспорта никакие не люблю я люблю ходить пешком знаете солнышко светит и короче гулять ну или на заднем сиденье ехать что-нибудь большое, какой-нибудь машины поезд, самолет да ну нахуй вообще что в коробке себя чувствовать пройтись, размяться знаете Брат, ну, надеюсь, прилечу. Может быть, знаешь, как бы там года через два изобретят какой-нибудь уже там мега-суперджет, который будет сапсан-джет, который летает до Камчатки за два часа, брат. Ну, как бы, все. Обе мы с тобой виделись, брат, ну, вполне вероятно, как бы, ну, ты знаешь, что, с каким народом я виделись. брат, ты, конечно, мы... Зарплаты в Москве, брат, не понять. Татухи новый, брат. Сегодня должен был делать новую татуху, но по причинам, короче, того, что у меня тут а, одно дело появилось, мне, короче, ну, короче, не могу раскрывать все карты, в общем, пока воздержусь пару неделек. Блять, запомню цифры. Я запомнил. Упс, мои я, я прям так запомнил. Ой, бля, пора мне отключаться, что меня размазал, да?